Бурение скважины с продувкой на сложной геологии очень сильно экономит время. Мощный китайский пневмоударник не требует ознакомления с инструкцией. Все очень просто и интуитивно понятно. Малейшие проявления водоносных горизонтов в бурении с продувкой не остаются незамеченные, как это может быть в случае бурения с промывкой. В очередной раз вспоминаем добрым словом Андрея из Старого Оскола. Представьте, человек способен сделать переводник с китайского устройства на так нужную нам резьбу Z50. Причем никаких чертежей он при этом не требует. Присоединение долта к пневмоударнику происходит легко и просто. В комплекте к пневмоударнику для этого идет специальная отвертка. Согласитесь, забота о потребителе всегда радует. Длина пневмоударника в сборе ровно 1 метр. Два слова про компрессор. Какой бы мощности он не был, в бурении этого всегда мало. Поршневой чешский компрессор с приводом Татра V8 отлично подходит для вспомогательных работ. В скорости проходки по крепким породам, доломитам и всевозможным известнякам пневмоударнику нет равных. К примеру, там где с разбориванием и с промывкой нужно будет идти две смены, пневмоударник справится буквально за два или три часа. Особой частоты на объекте, как и в бурении с промывкой, ждать не стоит. Порой бывает даже еще хуже. Оправданное применение найдет пневмоударник еще и там, где известняк, как говорят бурелы начинается от нуля. В таких случаях сильно радует то, что копать зум нет никакой необходимости. Еще нужно заранее подумать о том, куда и кого будет топить вода, вылетающая из скважины. Прокачка скважины до чистой воды компрессором имеет целый ряд плюсов. Для буровой бригады это колоссальная экономия времени и информативность, а также долгий срок службы насоса, которым мы обычно прокачиваем скважину. Ведь контрольную откачку в таком случае мы по сути производим уже на чистой воде. Насос опускаем в скважину для имитации эксплуатации, чтобы быть уверенным, уже на все проценты, которые только возможно. Друзья, в этом видео я показываю комбинированный способ бурения скважины на воду. В моем регионе он сильно экономит время и имеет место быть. Не нужно до потери рассудка ездить за водой, теряя кучу драгоценного времени, особенно в сезон. Не нужно убивать дорогостоящие долотьи. Нужно просто взять пневмоударник и бурить высокая скорость проходки по крепким породам, наличие водоносного горизонта в сомнительном интервале, прокачка скважины до чистой воды за считанные минуты. Все это бурение с продувкой. Опробовав на собственном опыте такой способ бурения, считаю, что в моем регионе ему место быть, поскольку такой способ дополняет классический метод бурения с промывкой и влияет на конечный результат, который является главным в нашем деле. Конечно, в таком способе есть и небольшие минусы это огромный вес компрессора его транспортировка и чудовищный расход топлива но любые скважины изначально лучше всего прокачивать компрессором друзья подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии.